<с> За окном уже так темно, а это значит, что время для меня идти на мою вечернюю пробежку. Но сейчас я не буду показывать, как я бегаю вечером. Вы уже это видели. Сейчас я покажу вам маленькое двухминутное кино о тех гостях, которых я встретила сегодня на утренней пробежке. И эти гости не люди. <с> Имя этим гостям хотела сказать Легион, но нет. Хотя их легион во Флориде – это игуаны. Внимание, игуаны. Итак, игуаны. Они не являются местными жителями. Они когда-то были либо завезены, либо приплыли каким-то чудом сюда и стали просто жить во Флориде. Так вот. Они совершенно безопасны для людей. Они никогда не нападают, они никогда не атакуют. Но что они делают, и против этого сейчас Флорида активно борется, они разрушают прибрежные насыпи на океане, на озерах и на реках. И это разрушает природный баланс. Они также пожирают эту траву, листья, и иногда они падают на человека, как это случается в периоды ураганов или сильных ветров они забираются в кроны деревьев, причем тех деревьев, которые у нас огромные, кронистые, это фикус или ципрес. Я вам покажу картинку, и вы увидите, что на самом деле деревья огромные. Так вот они сидят, прячутся, прячутся там от ветра, это их как, это как их убежище там. И потом время ветра или после они просто падают на голову прохожему и было несколько случаев, когда эм, жители кондоминиума судили эм, администрацию кондоминиума и получали, в принципе, огромную сумму от э, ассоциации за телесные повреждения, которые они получили в результате падения игуан. Ага. Ну так вот, ребята, посмотрите это короткое видео с игуанками, и причем не одна две, да? Там было несколько семей с бабушками, дедушками, детьми и прочими родственниками, что удивило даже меня. Долго живущего во Флориде, то есть их было столько много. Они, как я сказала, совсем не агрессивные. Они даже сейчас подпадают под ранг домашних животных. И многие люди, в общем-то, как бы их держат дома. Но если Гуана нарушает правила жития, то... Жители могут позвонить в эти организации, которые называются Blockbusters. No, не Blockbusters. Blockbusters. <laughs> no, no, no. Они называются Iguana Busters. Busters значит ликвидаторы. Помните, был такой movie, был такой фильм, очень популярный. Um, Ghostbusters, yeah, Ghostbusters с uh, Bill Murray, но ну, очень смешной фильм. Так вот, игуана Бастерс. Они не ходят, конечно, и не собирают всех игуан, не ловят их не и не. No. Они только приезжают по звонку жителей, когда игуаны не то что становятся агрессивными, а нарушают природный закон. То есть, видимо, создают какую-то ситуацию. Сказала, как бы, земля почва проседает. Да. да и второе. Игуаны в городе. Enjoy. Enjoy.